Ну вот куда ты? Я тебя хочу сфоткать, а ты куда-то пошла. В шаговой доступности. Надо просто на нее внимание поменьше обращать. Видишь, ходит она. А ты мне дай даешь да, да, средотачивайся, молодец. Да. Ты опять так держишь его, как вилку? Надо как вилочку держать. Ага. А чем мне тут? Молодец. Что, Толя, тебе холодно? Нет. Что ты трясешься? Ворона-то, ворона смотри, ворона-то, ворона-то. Папа, ты что мне мешаешь? Я тебе что мешаю-то? Вороны говоришь. Что, мне вовсе молчать? А что? Вовсе не боится, вообще ручная. Или это галка, или ворона. Может, это галка какая-нибудь? Не, и ну, такие бывают, серыми пятнами, мне кажется Ну что, у тебя выходит что-нибудь? не мешай мне бабе, ты мне больше мешаешь, сосредоточиться у -у -у. И, не, и не фоткаю Да я ворону фоткаю, но она мимо тебя ходит, да, две вон там уже ходит. Там три, я видел, что три, три даже? Я что-то третью не наблюдаю так, везде, а там где-то третья. А -а -а. Вон там, в небе третья. Смотри, белый голик называется. Белый голубь. Голубь. Ай, моя нога, мне надо было только на ней стоять. Мой кубик. кубик. Стоп, я буду делать как кубика. Нет, ты сначала цепочку научишь сделать. Если научишься цепочку, тогда у тебя все остальное получится как следует. Вот 100 петелек посчитаешь и все. И у тебя сразу... 100 петелек. Не себе, я две там, там цеплю. Ну не надо, две ты по одной вот так делай. Процеплочку. Про про получится. получится. Считай. Раз. Два. Максим, подтягивай ниточку Вот эту вот снизу А вот. ты подтягивай, малюба не не Нет, ли? ты уж ты сам вяжи А, вот чайки Мама, летают Мам, когда я был в садике А, а что я наружу Я досчитал досколько? до скольких До двести До двести досчитал? Да ладно Так много ты считать научился Нет. Вот это да Там кто -то... Это каркает, это вороны Все-таки, ребятки Наелись и ушли, но хлеб один не съели. Максим, ты сколько петелек собираешься вязать? А ты поворачивай крючок к себе. Вот так вот. А, вот так ты Ну да, тут его куда-то выкрутил, не в ту сторону. так Вот так, так, так, так, так. Ты ее кверху держишь, а надо немножко к себе поверни. Я уже хочу. Пойдем домой. И не мешай. Короче, я в автобусе немного повезю вс. В автобусе кто вяжет-то? Да ты тоже вяжешь на пляже. И так все... я аж на пляже вяжу. Сама. Вот И такой мам. у меня получился квадратик. Мам, я хочу себе красный. Ну, дома.